Ну что, смонтировала лампу и сейчас включаем? Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею! Как вы думаете, что это у меня такое здесь лежит? А это, друзья мои, лампа для растений. Сейчас, к сожалению, лето уже заканчивается, солнце уже светит не так, как летом, и оно будет еще и меньше, цветовой день будет. И к нам на помощь, конечно же, приходят вот такие лампы специальные для растений, потому что уже нужно готовиться к зимнему периоду. Для этого растениям нужно создать соответствующие условия но вы уже знаете что у меня есть уже подсветка на растениях но она у меня обычная бытовая а мне сейчас прислали от производителя марс Hydro профессиональную лампу для растений на тестирование лампа сама весит вместе с упаковкой 6 килограмм то есть я буду вскрывать ее, показывать вам. Сама еще не видела, что внутри. И я могу сказать с доставкой, она пришла довольно-таки быстро, все хорошо. Она у меня была отправлена 19 августа. И вот сегодня, 25 августа, я ее получила. Курьером все замечательно. Доставили прям до двери. Ну, сейчас я открою коробку и посмотрим, что там внутри и я расскажу все про нее, какие у нее характеристики, как она выглядит, все вам покажу. И, конечно же, мы ее включим с Первое впечатление, конечно, очень хорошее. Лампа, посмотрите, у нее сразу бросается в глаза: теплоотвод то есть, что когда лампа будет нагреваться, будет охлаждение. Здесь вот характеристики эта лампа. Но я сейчас подробно вам все расскажу, все характеристики. Сейчас я ее достану из коробки и посмотрим ее более детально. Лампа, конечно, сделана очень качественно. Она прям вообще вот, мне прям нравится. Посмотрите, у нее какие толстые, прям такие качественные шнуры. Это тоже, знаете, очень важно. крепление. Крепление тоже классное. Очень хорошее. Сейчас я достану и вам покажу. Вот посмотрите. То есть она крепится к потолку. Вот такое крепление. Так как лампа тяжелая и крепление должно быть хорошее. Соответственно. Видите? Имеется гарантийная карта на эту лампу. Ну, впечатление очень хорошее, очень. Сейчас я вам скажу характеристики. Напряжение, при котором она может работать, это от 100 до 277 В. Мощность 230 Вт, И для светодиодных светильников это очень хорошо. Световой поток 41 849 люминов. Это вообще просто красота для растений. Они просто будут, не знаю, колоситься просто. Такого. Температуру пока я не нашла, но я сейчас разберусь и все вам расскажу. То есть, когда я ее сейчас на место сделаю крепление, и потом еще раз все покажу вам. Вот такой механизм, которым можно еще регулировать высоту подвеса. Но сейчас я попробую ее просто включить, а потом будем ее монтировать уже на место. Ну, включай. Отлично! Просто шикарно! Это просто солнце! Я, конечно, очень довольна лампой. Думаю, что растениям это, конечно, будет вообще на пользу. Если честно, невозможно смотреть... Она просто слепит. А у нас же еще и день. А если, представляете, темно будет. Она просто светит очень хорошо. Ну, все, будем выключать и будем ее монтировать на место. Ну что, смонтировала лампу. И сейчас включаем. Красота! А у меня так светло и так ярко никогда не было. Ну, конечно, растениям такая лампа, такое освещение, конечно, только пойдет на пользу, потому что такое просто освещает всю мою полку. Я вот здесь составила уже растения. Ну, конечно же, не все растения. У меня еще очень много на веранде стоит, потому что место, не знаю, как я их буду заталкивать но хорошо что мне нравится свет очень такой распределенный то есть он охватывает очень такой площадь хорош потому что вот у меня фикус здесь стоит он прям хорошо подсвечивается и туда на кухню то есть даже там свет можно не включать он везде прям хорошо достает и свет мне очень нравится он такой ну, приятный свет вот, как вы видели, на лампе был такой драйвер сверху, такая коробочка, но она имеет вес. И что удобно, эту драйвер можно отсоединить, вот как я это сделала, и убрала, поставила в другое место. То есть у нее очень длинный шнур получается тоже, что удобно. И лампа... Конечно, стала меньше весить, раз драви убрали, и меньше габариты, конечно же, стали. Очень удобно. Ну вот поближе покажу ее. Выглядит она очень так хорошо, красиво, могу сказать, она выглядит солидно. Лампа не греется, так как у нее очень хорошая система охлаждения. У меня здесь были обычные две светодиодные лампы бытовые, длина которых метр двадцать составляла, и прожектор галогеновый на 500 ватт. Теперь я это все убрала, потому что этой лампы просто достаточно. Она ярче светит, чем были у меня до нее лампы. Я даже не знаю, во сколько раз. Ну, это просто на лицо видно все вот даже вот на низу стоят вот она до того светит хорошо что освещает очень хорошо даже нижние полки которые раньше все-таки низ как бы не доставала, потому что все равно темно здесь было а здесь прям очень хорошо все освещает я конечно вообще довольна мне очень нравится это. Я, конечно, буду наблюдать, буду вам видео снимать и рассказывать, как отреагировали на нее мои растения. Ну вот такая подготовка у меня к осеннему, зимнему периоду получилась. Я очень довольна. Если кого заинтересуют такие светильники для растений, можете посмотреть, я оставлю ссылку под видео в описании.